Друзья, мое осеннее настроение помогло найти мне невероятно интересный, красивый и, я считаю, оригинальный рецепт. Рецепт из тыквы. Естественно, тыква является королевой осени, поэтому мы будем использовать ее как основной наш продукт. Я уже порезала на кусочки, мы ее будем отваривать. Также нам понадобится творог, немного мака, но мак это для декора у нас будет, можно его использовать, можно нет. 4 яйца, сметана, сахар и крахмал. В принципе, это все основные ингредиенты. Чуть собака гавкает, гавкает с утра. По плану сейчас приготовление сырников. Но я думаю, что это будет намного вкуснее блюдо и намного полезнее. Поэтому мои все согласились, поддержали. Пока я отвариваю тыкву, я подготовила три емкости. Значит, первая емкость, здесь у меня будет тыквенная основа, в этой емкости у меня творожная основа, и в третьей у меня заливка. Значит, в первую, пока тыква еще отваривается, я ее еще что-то не бросала, но здесь у меня уже два яйца, 2 столовые ложки крахмала и 90 грамм сахара. В этой творог, по желанию мак, 2 столовые ложки крахмала и 2 яйца тоже. И в третьей емкости сметана 100 грамм, 30 грамм сахара и пюре. Творожная масса с маком у меня уже готова. Теперь приступаем к тыквенной основе. Тыкву я подготовила. хотела снести кое какие коррективы. У меня в холодильнике был лимон. Я решила добавить цедру лимона. Можно апельсина, можно мандарина, любого цитруса. Но у меня был лимончик. Сейчас я буду сюда тереть. На кухне такой аромат от цедра лимона. У меня еще лимон, знаете, такой тонко шкурой. Молодой. Молодой, да, Сережа подсказывает. Он очень-очень ароматный. Такая красота синяя. Здорово. Все, и эта основа у нас готова. Теперь осталась третья заливка. Свою форму я выстелила пергаментную бумагу, и теперь буду по очередности чередовать слои. Сейчас я покажу, как это будет выглядеть. Так, в серединку кладем э, ложку творожной основы. Вверху наливаем тыквенное пюре. Снова творожная основа. Друзья, когда все слои будут готовы, немножко постучите по форме, чтобы оно все равномерно распределилось, и ставим выпекать в духовку. Но ну, смотрите, по своей духовке на 60 минут при температуре 180 градусов, и через 55 минут мы достанем этот пирог, и сверху выльем сюда заливку и отправим еще на 10 минут. Друзья, вот таким получился пирог, от него еще. Дым идет, потому что отрезала горячий кусок, но мои уже им всегда не втерпешь. Посмотрите, получилось очень необычно. Должно четче получаться вот эти вот слои, но у меня получилось, как получилось. Вот так вот. Я его украсила осенними цветочками и веточками мяты. Всем приятного аппетита. Да, и забыла же сказать самое главное, в этом рецепте нет ни единого грамма муки. Все, пробуйте, готовьте, удивляйте, это очень вкусно и полезно. Ребята, прошло совсем немного времени, где-то две недели, три. Посмотрите, какая красота! Посмотрите, как хорошо взошла трава. Я в восторге. Это просто какое-то чудо из чудес, потому что она настолько густо проросла, она настолько красивая, яркая, такая сочная. Мы ее еще не стригли. Но вот она практически, наверное, благодаря тому, что мы использовали вот эту вот сеялку, она практически зашла везде очень равномерно. Есть где-то там какие-то проплешины, но они совершенно незначительные, мы их подсеивали уже после дождя. Ох, какие вы шумные! Посмотрите, как вообще это красиво смотрится. И в самом большом восторге это, по-моему, дети от того результата, который они увидели. Они, когда пришли сюда, у них просто дикий восторг, визжание. И первые их слова, которые они сказали, мама, это чудо. Потому что, ну, это действительно чудо, когда... Не, ну, есть не надо. Ну, тут котики ходят, а что? Это ж трава, не для еды его высеивали. Мы всего один раз приходили ее поливали. А так все остальное это сделали уже дожди. Результат дожди. Почему-то вдоль бордюра она очень-очень густо получилась. И вдоль бордюра еще она выше, выше, выше. Ну, здесь, видно, солнце больше попадает. Сорт очень износостойкий, спортивный. Его высеивают и в общественных парках. В общем, кому интересно... Я оставлю название под видео этой травы. Потому что она реально крутая. Я даже не ожидала такого результата. Рассказываю, как круто, да? Да, очень. Вот так прям приятно-приятно. Такой коврик. Так мы будем стричь ее? Как ты думаешь? Надо поизучать, да? Мокрые будете! Ренад, пожалуйста, сейчас же не лето, да. Ну Не хорошо, надо. давай. Еще один бежит, бегут. Она достает, достает. Сейчас до тебя достанет водичка. Так, Кто там еще прячется у нас? Наконец-то начнут расти здесь сосны. А то они были прям обижены нами за невнимание к ним. Не ухаживали, не поливали, их они сами по себе так росли. Ну, это так одно название росли. Они практически стояли на месте. Вот какими мы их посадили, там буквально прироста совсем было чуть-чуть, при том, что они могут метр давать за сезон. Вот я сейчас думаю, что им будет очень хорошо, и они пойдут в рост. Ну, мальчишки, оно а ну быстро оделись, все. Пошла я на искать. Ребят, вы еще спрашивали у меня, почему такой высокий забор. Да, мы фасадный забор сделали очень высоким, а по периметру у нас намного он ниже идет. Но там обычно бетонные плиты покрашенные белой краской. У нас дело в том, что этот участок с большим перепадом, он идет вниз каскадом. То есть мы в принципе, ну там у нас даже есть спуск, на, спуск в сад там три, по-моему, или четыре ступеньки. В общем, ну, неровный, неровный участок, поэтому такой перепад по забору. Ну, и фасадный мы поставили так, чтобы с улицы он смотрелся достаточно мощным, но он с улицы не смотрится каким-то там мегамассивным или слишком там большим. Нет, он смотрится нормальным, абсолютно нормальным фасадом, фасадным забором. Ну, а здесь уже вот так. Может быть, сверху мы будем доращивать. Нем... За вами глаз да глаз. Уже залезли наверх. Боже, пупс мой, ты куда забрался? Как тут оказался велосипед? Надо встать, чтобы спустить его. Давай. У нас, кстати, Ян научился уже полностью нормально крутить педали на велосипеде. У него восторг такой. Ой, класс! Молодец! Так, тут еще нам работа предстоит. Вот ветки, они же так и лежат у нас здесь. И начали уже высыхать, листья высыхают ветром, их разбрасывают по всему участку. А смотришь на это и понимаешь, сколько здесь работы. По-хорошему это все нужно, ну, часть ветоксикатором посрезать, часть сделать дрова, порубить на дрова, ну, не знаю когда этим заниматься и кто этим будет заниматься. Но в ближайшее время хотелось бы это все сделать, потому что, ну, ну, грязно. Грязно от этого всего на участке. Вот что я нашла у себя в кармане. Сорвала два помидора, когда сюда шла. На своем участке еще несколько зеленых таких висят. Это тоже последние помидорочки, Будем уже убирать. Но они, кстати, тоже вкусные. О, у а уже один... Сейчас будет съеден помидор Их можно в принципе завернуть в полотенце И они покраснеют У меня сейчас быстро все съедят дети Ренат, что ты там подметаешь? Это мой дом Ага, понятно Я между прочим больше всего люблю вот такие осенние помидоры Мне кажется они самые-самые вкусные Они пахнут и осенью И у них такой своеобразный привкус Более такой ярко выраженный, чем у летних ну, не знаю, люблю я осенние помидоры Пишите, кто тоже, как и я, любит Вот такие вот, причем еще даже Недозревшие немножко Сейчас будет небольшой перекусик Сережа купил Сережа всегда есть какая-то сладкая заначка Так стараюсь. Вот от... А, вот Марк открыл Смотрите, как необычно С какими-то разноцветными Разноцветными шариками Это печенье с шоколадом и с разноцветными шариками Они одинаковые, что в синем, что в желтом или разная начинка? А, начинка разная. Это сгущенка, карамель вернее. А здесь с кокосом и с сахарным джемом. В общем, все-все-все полезное, наверное. Зато вкусное. Дети любят. Сережа тоже.